Стандарт представляет. Городок в Израиле. Здравствуйте. Привет, друзья. Наш городок приезжает в ваш городок, и посему наш городок приглашает ваш городок на наш городок. Где вы встретились с новыми героями, нашими новыми пародиями, новыми приколами. И со старыми Олейниковым и Стояновым. До встречи. До встречи на концерт. На всех концертах разыгрываются мужские и женские часы от Дживанши. Подробности в газете «Русский Израильтяне. Генеральный спонсор – сеть супермаркетов «Ивтам». Заманчивое предложение в связи с началом лета. Неудивительно, что все спешат присоединиться к сети Orange. Моторола Бит. Всего 8 шекелей в месяц. Без абонентной платы и без обязательств. 8 шекелей в месяц. Вы пользуетесь особо низкими тарифами на эфирное время в программе Orange to Go. Смотри будущее. Слушай Orange. Night, Попасть в другой мир. Mm -hmm. Забыться. Mm -hmm. Створится в море звука. So Отключись от реальности. Окунись в мир кино. Некоторые компании заботятся только о некоторых. 012 КВЗАФ думает обо всех без исключения. Всем, всем, всем! 777 возвращается только в 012 КВЗАФ. Звоним в страны СНГ и Балтии через 012, платим за 7 минут разговора. Следующие 7 минут этого разговора оплачивает КВЗАФ. 7 минут мы, 7 минут КВЗАФ. И так до бесконечности, и так при каждом звонке. Всем без исключения и без записи. Просто наберите 012, когда просто хочется поговорить. Специальное мероприятие для владельцев аппаратов Токмен. Вам звонят, и вы получаете деньги. Поскорее сообщите всем свой номер и ждите звонка, потому что только с Токменом вам звонят и вам же платят. Спасибо. До свидания. Одним важно духовное равновесие. Другим, куда важнее здоровье. А третьим, подавай настоящий переворот. Такое сегодня время. Когда нужны перемены, нас не остановишь. Знакомься, Мистера. Новая краска фирмы Формула создана специально для твоих волос. Только она содержит биоэкстендер, натуральное средство, сохраняющее цвет. Для тебя это перемена к лучшему. Мистера. Краска для защиты твоих волос.